Хай, народ, с вами Артём, и извиняюсь, что давно не было роликов, а, были дела, поэтому вот так. А, и сегодня, друзья, я решил новую рубрику сделать в на YouTube, это обзор мод, да, с этого момента. Я буду снимать ролики на показывать вам классные моды есть. М -м, слишком много слов модов, И там много очень классных есть на магию, на мобов. Очень, очень много и даже и страшно. Сегодня у нас э первое, так сказать, первое видео по Открывает потрясающий мод, честно скажу. Сейчас я Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Честно скажу, мод действительно классный. Лично мне нравится. Этот мод под названием Creepypasta Craft. Я думаю, все знают, что такое Creepypasta. не знаю, кто может узнать. Вот. А этот мод, я думаю, знают, может быть, не все, но большинство, я думаю, знают. Ссылку на мод, естественно, я оставлю в описании под этим роликом. А, прежде чем мы приступим, не забудьте подписаться на канал поставить лайк, нажать на колокольчик, по, ваш... по возможности написать или более положительный комментарий, чтобы я чаще снимал. Вот. И давайте приступим. Тут два сундука. Первым у нас вот вещи нужные. Который добавляет этот мод. А во втором МОБЫ. Ну, не знаю, пожалуй, самое интересный это МОБЫ, но мы приступим с вещами сначала. Вот. МОД, так скажем, небольшой, но довольно, я бы сказал, маленький. Но он очень такой интересный и страшный. Я бы сказал, вот так, в самом деле, там будет его а вот, испробовать. Давайте приступим к моду, который добавляет этот мод. Всего 7 взяли, если я правильно читала да. а Да, их 7 взяли. А, давайте их сразу возьмем. Вот это возьмем, Вот это. Вот это. Потом вот это. Вот это и... Ну, глядя, потому что сразу нажит нажал. Этот, э, как бы сказать, нож, мы смотрим папку. уже, друзья, потому что это самая интересная вещь, на мой взгляд. Так, давайте приступим вот к всем предметам. Начнем с первого. Это Джефф Най. Нож, который выпадает Джеффа. С очень маленькой вероятностью он с него выпадает. С очень маленькой вы сможете его увидеть. Но с большой вероятностью где-то 90 на 10, он выпадает с него, если его убивает Джейн. Тут, да, есть чай. Она будет атаковать Джеффа. Но Джейн будет атаковать вас, если вы не уберете, Ладно, давайте про бобов потом, у нас сначала идут предметы. Давайте заспавним ее, не знаю. А что Памечка тут есть, кого нужно, ну вот, допустим камечка, да, у него 8 хп, и сносит просто все. Сложность у меня стоит нормальная, давайте его... Корова, с одного, овца, с одного. очень классно, честно. Вот Джеффа можно не убить какой-то урон. А, скорость атаки 1.6, урон 16. То есть Джефф можно убить до удара 3, потому что, потому что у него 41 хг. Вот. Так, так а, сундуки, сундуки. Смотрите, я, кажется, 5 в А, вот нет. Ладно. Так, приступим. Следующий, это у нас паста какая-то, честно говоря, делает. Вот, даже покажу. А, напишите мне потом, кстати, играя на версии 1.12.2, я знаю, что есть еще новые, но мне нравится старт версии, вот эта версия мне больше всего нравится. А вот, напишите в комментариях, какой бы вы хотели видеть следующий мёд в обзоре. Так, побегать. Чуть-чуть чтобы вам показал, что эта паста ничего не делает. По идее, не знаю, я даже не поставлю Ничего Блин, то мобов нет, они чё-то не спадут а, кстати, вот этих сущностей о, вот сейчас. А, чё я? А, нет, ее можно есть, её можно есть ее можно не есть может я не знаю, как он будет. Вот шини крипи паста. Ничего. Ладно, а да, следующая вещь это памперсы. Для броню смотрится. <с -2> Честно скажу, не очень. Ладно, вот это не нужно. А, так, следующий у нас это киллер книж. Урон 10 он. Конечно, слабее будет, но тоже такой нехиленький, давайте слабим. Турческий режим. возьмем Пару здесь что-то вода немного подолала. Ну, а так, у него 10, как он 16 носит, естественно, убивается. А дальше идет Стефана, это такая статуэтка, она что делает, она только... Давайте на себе подпустим. А. Демонстрируем. Чуть, чуть отнимает, но я налегка тут. А, в общем, не знаю, в принципе это бесполезная штука, так сказать. Но что-то можно, что-то можно. Делать. Так, ну и дальше у нас идет компьютер. Компьютер, для, он для того, чтобы этих мобов делать. Но у меня он почему-то не работает. Ставлю его. Что дальше сейчас? Режим выживания. Чего-то не работает дополнение никаких нет вот к сожалению не работает но тут есть вот эти вот как раз штуки которые с помощью них ты как-то создаешь в компьютере а с помощью каких-то предметов ты создаешь вот эти бумажки каждая бумажка это один из палмов но с этим ладно эти вещи это не очень интересно последние друзья вычислялся самая последняя но, но давайте сейчас продемонстрируем он будет когда мы его берем в руку друзья у нас просто изменения слепота 2 и сушение 2 до тех пор пока мы его не уберем из руки а, называется Hill of, Black... Hill of Blacksmith 20 урона Давайте продемонстрируем Да, давайте все эти вещи. туда возьмем а. сюда. И, и, и, и. Возили Самое интересное это мобы. Переходим к ним. И вот у нас целых сколько? 12 мигрантов, да, мобов. Вот. 1 мобов. Начнем, пожалуй, с самого известного. Самого известного, да, все знают, это Джефф Ильица. Давайте спавним его. Давайте что-то спавним. Вот такой, один страшный капец. Здесь он очень страшный. А, давайте возьмем, не знаю, железного меча, сколько он у вас, и он сразу убегает. Потом бегает он очень быстро и заметить он вас может с такого расстояния что прям не знаю вот я когда играл с этим модом я от него убежал он даже я даже его не видел вообще и еще дальше убежал на всякий случай а он взял и прям убежал, то есть он как бы нюхан вас чует поэтому вы он да он может спавнить особенно он спавнится в деревне Смотри, какая сложность от этого зависит. Ну, не всегда. Еще он умеет открывать двери, но жители не Такой опасный, я бы сказал. Да, после удара ваших он будет отбегать. Но потом возвращаться. А, вот такой опасный моб. Так, следующий идет, друзья, наш Джейн Киллер. Нейтрал, давайте посмотрим. А вот он меня такой, и она, и даже в чате написала Jane Sleep Will, а вроде переводится с Спокойный, Вот с него выпал теперь нож, вот с него выпал нож, как раз таки, о котором я и говорю, вот. Так она нас убивать не будет, да? если нас не убивает камни не убивает. о как мощно на снесла хуп и с нее выпадает друзья Мак. такие цветочки с нее такой себе конечно но все же все же все же все же так Следующий, друзья, у нас это Страйдер. Страйдер это самый дружелюбный. Я бы сказал, самый дружелюбная Вот такая хрень. На него можно, кстати, сесть и поехать. Вот он безобидный. Троните его. Он будет убегать. но и так от вас убегать будет. Безобидный. Полиция, Вот. 40. Я не видел, кстати, что бы он спавниться сам. Все могут сами спавниться. Вот такой, в принципе, у него больше рассказать ничего. Хотя будем не зл. Так, следующий у нас идет рейк. Друзья, рейк это очень опасный моб в данном моде. Потому что он очень быстрый. Переводится с английского на русский как человек граб». Давайте мы его заспавним. Вот такая страшная макака. Так вот, друзья рейк, очень страшный, я бы сказал, но сильно, единственное спасение от него это уйти, сказать, на воду, там здесь вода, Все на вовсе быстро. Так, секунду, меня убили, короче, вещи. Я все прям... Да, договорился, что он не плавает, я не понял. Черт, да, он бежит, бежит, бежит, короче это очень опасный Но очень, я бы сказал. А, он умер, друзья, видимо, из-за воды, потому что говорилось, что вообще в воде не может быть просто вообще. И с него, короче, выпадает, сколько я помню, свиньи почему-то. Так, ладно, дальше кто у нас? Кто у нас? Сид Итер. Переводится как похитить их семян или повинить я не помню, короче, но это нейтрал. Да, если мы его трогать не будем, то нам ничего не будет. Но если мы его ударим, то он будет на нас вершить суд. Кстати, он довольно быстрый. Не такой, конечно, быстрый, как Джефф. 41 одного IP, а 40 и с него выпадают семена, да, обычные семена выпадают. Так, следующий у нас идёт, это MoonFan, Человек-Мотылек. А, вот такие штуки, они, кстати, спавнятся сами, да, можно увидеть. Син-Итер тоже сам спавнится что будет с вами его ударим он нас трогать не будет да? нас трогать не будет из него выпадает я не знаю что давайте сделаем а мы их убрали мы Убили. вроде с него ничего не выпало ладно не очень интересно рейк кстати можем встретить рейка ночью в лесу Потому что в лесу лучше ночью очень... Так, дальше у нас идет, давайте кто? Ну Сквидвард, а, Да, сквидвор тут даже есть. Расстроенный, правда. Ладно, вот. Он. Друзья, сквидвард. Он ничего делать не будет, но есть одно маленькое но. Сейчас я включу ночь, это не обязательно, но чтобы было более круче. Если я на него нажму правой кнопкой мыши, то если я, короче, на него нажму правой кнопкой мыши, то он превратится, друзья, в злого склизма. Давайте я вам продемонстрирую. Но он нас бить не будет, то есть еще новое достижение, то бро. А, сейчас не будет происходить какая-то странная хрень. И, кстати, у него 200 хп. <звы> он умирает. Вот, опыт и ничего. То есть такой как бы, а, сказать, странный моб. Его можно иногда встретить в деревьях. То есть нормальный, жизненный, можно сказать. Так дальше у нас мы подходим к самым опасным, так скажем, мобам. Самым действительно опасным, скажем даже, троечка опасных. На третьем месте из них стоит, друзья, Безглазый Джек. В третьем месте это такое опасное опасный существо, как бы человек-демон, который появляется ночью, когда вы собираетесь спать. То есть вот вы поставили кровать, а... Так, там крипер. крипер а Собирается спать, и он прям появляется возле вашей кровати. Не всегда, но бывает такое. И пока вы его не убьете, если будете опять ложиться спать, будет появляться еще куча таких. Поэтому даже нет. Даже если вы его убьете, они будут появляться. Поэтому если вы он у вас появился, когда вы спать собирались даже не покрывали лучше именно эту ночь вам спать убить этого и не спать просто потому что иначе не будет спать я не очень быстро и довольны. вот в этом покажу он будет сразу нас атаковать вот видите он уже бежит меня растерзать готов я проверял так же как и с джеффом на большом расстоянии просто, я помню, толпу собрал ночью, короче. Поэтому лучше, конечно, аккуратно, сколько мы занимаемся, не так. Кстати, я сделал свою хоррор-карту. я уже отправил на модерацию на сайт Minecraft Insight. Вот. Поэтому, если хотите, пройдите. Мой ник там, Томи Дерес. Карта называется Light at the end, и там короче вот это существо присутствует, да, там карта с модами, с модом на кайпе паспорт, все он иногда может постоять типа, раз. в раздуме, делать, там будет ну, когда-то проходит, но можно попробовать... Следующие друзья, наш строчку продолжается. На втором месте по, так сказать, не всех выбрали, Не всех. На втором месте, друзья, у нас. Соседние мы всех выбрали. Нет, друзья, это нет, это не тройка даже. Сейчас начинается тройка, так сказать. Сейчас начинается стройка опаснейших этих мобов. Опаснейших просто. Привет, приветствуйте, то есть следующий да. Третье место опаснейших. Друзья, уже... перепутал. Это смайл, до друзья. Это собака с улыбкой. Все ее знают и если, короче, вообще это просто волк тут пока что. Замедление И такая псина, которая готова нас убить Сколько у нее хп? Целых 80 Все Очень сильная Даже с ножом Джефф Елька И сейчас Дальше кто у нас идет? С ней, кстати, ничего не выпадает Странно Дальше у нас, я бы сказал Такой тоже На втором месте у нас без... Ой, без Смеющийся человек Лау Джек Вот, этот Монстр, он умеет Исчезать и, как бы сказать, невидимый на время. да, вот. И очень высокий, но много хп, и он очень опасный. Очень опасный. Давайте приступим, ну, не знаю, давайте попишем команду сразу. Да. Чтобы я тут и поехали. Очень опасный, просто 80 хп. очень быстро что он не хочет а вот он нападает демонстрирую, исчезай давай. давай исчезай исчезай вот он исчез я не знаю где он И он еще регенерируется, когда он исчезает, друзья, это, это капец. Друзья, он еще регенерируется, я этого не знал. Блин, ну что сказать. Это очень опасно. Надо убить. Давайте его приманим сначала на землю. Он короче регенерируется, поэтому нужно очень быстро убивать. Сейчас он появится и мы это сделаем. Я хочу показать, что из него выпадает. Я не знаю что, но может быть что-то выпадает, а может быть нет. Сейчас проверим. давайте просто мы еще раз испарим. Сейчас, сейчас изменяете. Просто сразу. Итак, друзья, у нас идет последний, это самый опасный и самый популярный, ну, один из популярных криптопастеров, это Слендермен, друзья. Слендермен, я бы его назвал боссом, потому что он практически неуязвим. Убить его можно, да и вообще уроном ему можно нанести только стрелы, то есть стрелами. В ближнем бою то же самое, что если убить человека в творческом режиме, ничего не будет. Давайте я покажу, давайте сразу я возьму стрелы. Проверяется их много, сколько у них хп, посмотрим. Вот, сразу появляется... Он телепортируется, поэтому... А вот, тут видите, да, я ему ничего не могу. Один... Пэшнется. Это опасно. Пишем сейчас. Всё, он телепортировался. Он телепортировался, и это... Кстати, в режиме наблюдателя... Сландермена тоже 200 хп. Кстати, в режиме наблюдателя можно увидеть... Uh, видимость вот этого джека. И даже вот телепортированный... Но... Телепортированный как бы... Исчезнувший. Вот. В общем, давайте отлетим подальше. Его сюда. Включим выживание. Ночь. Так. И заспауним этот Сандермен я покажу что он делает. То есть можно даже делать рубрику с этим модом. Например вы можете делать рубрику скачав тот мод, но при этом только типа называется выживание за Сандермен. Либо вы можете прям выживать с этим, с этим модом, потому что он прям очень классный. И нас убил смеющийся джек. Делаем, поздно. Можем от него убежать, желиже. Кстати, как красиво, вообще красота. Блин, я опять слышу этого смеющегося Джека. У меня вопрос, каким образом? Либо это слендермен как раз так идет то есть он будет пытаться прокрасть к вам будет пытаться к вам подкрасть и вот он вот он вот он вот он вот он вот. все он меня убил Ну в общем вот такой мод, надеюсь, что вам очень нравилось. Черт. Сейчас появится все это шнита, это. Вот, надеюсь, что он вам очень понравился. Ссылку я оставлю в описании. Ждите новую серию, постарались не затягивать уже будет другой взгляд другой вот но ну, напишите мне какой вот и пускай на канале Артемов мув с вами был артем всем удачи подписывайтесь колокольчик там комментарии всем удачи всем пока